Всем привет, ребят! Сегодня будет полезное видео, обзор сотрудничества Бисвап и Радио Кака. Поэтому рекомендую обязательно посмотреть до конца, потому что здесь мы сегодня разберем, как это может увеличить ваш пассивный доход. И также вы ознакомитесь, насколько это сотрудничество является плодотворным для одного и другого проекта. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Ребят, по традиции, да, немножко пару слов о бирже Biswap, кто не знает, может новичок. Это децентрализованная биржа, где мы можем с вами обменивать свою криптовалюту. То есть покупать или продавать. Но мало того, мы здесь можем зарабатывать и получать пассивный доход в виде фиксированного стейкинга, в виде стейкинга с двойных пудов, где мы зарабатываем в два раза больше, в виде IDO, в виде торговли на маркетплейсе, покупая-продавая там NFT, Играя в игры и даже зарабатывать от того, что мы торгуем. Здесь есть новый multi Pool. Когда вы торгуете и храните свои токены в BSV, вы получаете еще вознаграждение в виде топовых токенов. Лично для меня это одна из топовых децентрализованных бирж, которые я пользуюсь постоянно. И не зря она занимает второе место по рейтингу DEX бирж в сети Binance Smart Chain. Поэтому, если вы искали именно децентрализованную биржу, рекомендую Biswap. Я вам даю возможность зарегистрироваться по такой ссылочке, где вы будете получать 50% скидки на все торговые комиссии, операции, которые будете проводить на данной бирже. Ну и сразу рекомендую подписываться на их телеграм-канал, твиттер в особенности, да, там где вы сможете получать от них информацию с первых рук. И обязательно подпишитесь, потому что они проводят очень много конкурсов, акций. И здесь есть много возможностей для людей, которые могут заработать абсолютно ничего не влаживая. Ну и также можете подключаться к программе космических агентов и зарабатывать дополнительный доход. Подробно об этом можете посмотреть вот видео у меня на канале. Радио Кака это проект официального партнера Соединенных Штатов Америки, метавселенной Марса, USM. А токен проекта Рака, который называется, служит для управления и эволюции в мире метавселенной. Это универсальная метавселенная, это 3D мир. Здесь игроки могут играть, возводить здания, придумывать различные игры и зарабатывать на этом. Ну и также здесь естественно есть свой NFT Marketplace и популярная блокчейн игра Metamoon World. И это партнерство с Biswap, оно на самом деле уникально и дает возможности огромные как для пользователей Biswap и для пользователей Рака. Давайте с вами погрузимся в мир метавселенной и найдем штаб-квартиру Biswap, где она находится и что там внутри. Для этого вам нужно нажать Launch и USM Metaverse. Далее выбрать кошелек, к которым хотите подключиться и нажать, например, я буду подключаться MetaMask. И чтобы попасть сразу в штаб-квартиру BISWAP, нам нужно нажать вот сюда, это в Гарварде она находится, и нажать Enter. Все, мы попадаем в метавселенную, мы попадаем в штаб-квартиру BISWAP, а вот здесь мы можем бегать, бегать можете, там прыгать. И здесь, если вы слышите, мне рассказывают, что такое Biswap, что это за биржа, какие ее преимущества. И здесь, видите, крутые такие э, фичи стоят, э, экраны, где вы можете посмотреть и прочитать, ознакомиться, или вам расскажут о информации, что сейчас происходит с биржей, какие у нее акции, как можно заработать, какие преимущества, ну и так далее. Все то, что я называл в самом начале. То есть здесь все прикольно, красиво. Самое интересное, что здесь еще их соседей является, конечно же, Binance Smart Chain. Неудивительно, что партнер также является и соседом по метавселенной. То есть тоже вы здесь можете посмотреть обойти и узнать то, что вам интересует. Здесь также, вы знаете, в преддверии чемпионата мира вы можете... Тут билеты, да, там покупать. Есть, можно на стадион попасть, в зону лаунч. Ну, давайте перейдем, например, на стадион там попасть. Здесь попадаете на стадион, на поле. Здесь можете сразу в лаунж зону зайти, там выбрать, за кого вы там болеете, например, за Англию. И попасть в зону ожидания, да, здесь можете прийти сесть на диванчике и ждать игры футбола, да, которые будет проходить чемпионат мира в Катаре в 2022 году уже скоро. Здесь нажать на телепорт, да, можете выйти. Здесь есть карта, можете нажать на карту справа и посмотреть, кто находится рядом возле вас. Тут биржа KuCoin есть, Coin98 кошелек, ну и различные другие проекты. Ну и также по Метовселенной вы можете найти, кто вам нужен или просто тут бегать, так искать. Метавселенная быстро расширяется, она имеет ограниченные участки для бесплатной покупки и создания и владения. Каждые участки, земли, они имеют богатые характеристики, где вы можете следовать, отправляться в путешествия, заводить друзей и создавать определенные ценности в данной метавселенной также здесь вы можете спокойно на сайте купить токен рака если вы перейдете вот сюда и нажмете вы можете выбрать биржу на которой хотите купить но ну, естественно это будет делать на бирже Biswap. вы сюда переходите и например выбираете отменяясь USDT я хочу на 100 долларов купить токенов рака нажимаете swap конферсум app нажимаете подтвердить все, я купил токен рака и сейчас я хочу создать ликвидную пару и отправить ее в стейкинг, зарабатывать процент в паре с BNB и получать еще дополнительно перспективно токен BSV. То есть это крутая возможность, сейчас я покажу, как это тоже сделать. Токен рака тоже интересен к покупке в долгосрок, потому что смотрите, от токен сайла на gate.io, который проводился, сейчас токен минус 64%. А в общем токен упал от хая своих на 98%. Циркулирующий объем 76% токенов, 431 миллиард общее количество, из них 329 уже в обороте. Вот так, как вы видите, выглядит график. Цена сейчас 0.3025. И судя по вот этому графику, идет сейчас накопление, и, например, выстрел вверх может в любой момент быть. Поэтому здесь забрать 2, 3, 5 иксов, я думаю, в будущем очень даже возможно, а может даже больше. Поэтому это все дело я отправляю в стейкинг парек BNB. Вот здесь можете нажать Earn, так также самое на сайте. Здесь выбрать LP Farm. И у вас появится вот, Biswap рака BNB. И будете получать там э, BSV. Если нажмете там на детали, вас все равно перекинет вот сюда на страничку Biswap. Чтобы здесь за счет ликвидности биржи Biswap вы сделали себе э, LP пару. Но вы также можете сделать это и через сайт Biswap. Да? Вот как я буду делать сейчас. Нажимаете Earn. Э, нажимаете Farm. И здесь поиск. Прописываете там рака, сразу попадаете. И здесь, видите, есть активная ликвидная пара рака BNB. Поэтому я нажимаю здесь Get LP, создать ликвидную пару. Мы с вами купили токенов на 100 долларов рака да? Поэтому мне нужно BNB теперь тоже в эквиваленте 100 долларов. У меня здесь есть. И я нажимаю вот здесь Max. Максимальное количество токенов рака И мне подтягивается, сколько мне нужно BNB. все нажимаю Approve. Подтверждаем, нажимаем еще раз, подтверждаем. Все, мы получили ликвидную пару, теперь идем на страничку фарма, нажимаем Enable Farm, подписываем транзакцию. И теперь нажимаем Stake LP и нажимаем максимальное количество, подтверждаем. Все, я создал ликвидную пару. Теперь смотрите, для меня токен BNB является фундаментально сильным активом, поэтому я взял... И добавил сюда в ликвидную пару еще и рака, которая тоже перспектива есть. Это метавселенная, которая очень быстро развивается в сети Binance Smart Chain. И 25% годовых я теперь буду получать за счет этой пары в токенах перспективной DEX биржи, BISWAP, а именно в BSW. Видите, уже пошли тут первые копеечки капать. Поэтому на таком медвежьем рынке, создавая вот такие... Ликвидные фармы, и на данная биржа Biswap предоставляет исключительные возможности приумножать свою криптовалюту. И потом, когда рынок развернется, мы будем получать еще и профит от роста самих монет. Я надеюсь, здесь выгоды и преимущества вы уловили. Поэтому я рекомендую это использовать, если у вас есть такие возможности. И тем более на бирже вы сможете совершать любые покупки, продажи всего лишь с комиссией 0,2%. Что является одной из самых низких в сети Binance Smart Chain. Лично для меня, друзья, такое сотрудничество дает только плюсы. Очень перспективная метавселенная, перспективная ДЭС биржа Получаем токены одного и второго проекта, умножаем, занимаемся. Кто хочет, создаем свой мир метавселенной. Да? И пытайтесь там зарабатывать или играть в игры или пользоваться NFT Marketplace. Ну и также на бирже Biswap пользуйтесь всеми преимуществами, которыми я здесь с удовольствием пользуюсь. Также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал обязательно, потому что токены BSV я разыграю в своем телеграм-чате. Какое-то количество там будет определенно очень легкие условия, поэтому залетайте туда, не забывайте. Ну и не забывайте подписываться на соцсети Biswap о которых я говорил в самом начале, и также соцсети радио как Следите за проектами, не упускайте такие возможности. А на этом я буду заканчивать, друзья. Подписывайтесь также на YouTube-канал, ну и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного сотрудничества. Я вам всем желаю удачи, всем профита, всем пока!